Я не находил себе места, постоянно слышал какие-то голоса. Было чувство, что я что-то потерял, что-то близкое и родное, но никак не мог вспомнить, что это. Мне кажется, я потерял ее. и, наверное, уже нет выхода. Братик, я нашла тебя, давай делайте видео. Ты получишь ебало. и ты получишь, и ты тоже, и ты, а ты леща получишь. Почему ты, блядь, не настоящая?! Договоримся, с понедельника до пятницы он мой. Эй, лабасты, самый умный говоришь? Читал Бальзака? Нет, поебалу, на Мои приключения начинаются. Все не так, блядь! Если вас спросят, человек вы или кабаны, отвечайте так. Ты человек или кабаны? Ни то, ни другое. Я... А давай сразимся. Мне не похую, что ты там пиздишь. Что хочу, то и ворочу ебать. Заклятие очищения. И все. Это же... <плышленный пузык> Лучше его сжечь. Идем, Дарк, ты сух, ты ж б***ь, себе вот это вес не поднять. Не говори таких вещей. Это все моя броня, она очень тяжелая. А давай-ка я побоксирую по твоим здоровенным сисяндрам. Устали от коррупции, бедности, беспредела властей. Это наш кандидат. Однажды, когда зимой было холодно, какой-то придурок ехал с горы на большом тяжелом грузовике. Ему все сигнали и кричали, ты что еще? И ты такми. Курдаро. Нанча круте. Что делать надо надо снять эту штуку вот так да прицелься и нажми на гашетку ты куда целишься я так счастлива так рада у меня есть ты хочу сказать Насчет того, что было в кабинете директора, можешь не думать об извинениях. Давай, я отплачу тебе тем же и оставим все позади. You come home, Gonzales, <плодисмент> <плодисмент> Тогда расскажи что-нибудь. О своем хобби или особых умениях. Но я люблю поесть чего-то необычного. Или выпить. Ой. Другими словами, у нас смелая новенькая. А, а, а, а, а, а, Один взгляд 120 кг. Ну что ты, пидор, ты? Может, и пидор. Так! Оп! Вы Нормально, нормально, нормально. Давай мне висись! Мое сердце на поражение. Валим, быстрее валим отсюда. Спасайте свои жопы от жизни! Приветик. Эти грузчики были такие грубые, когда они подняли Чоколу. Они сказали аккуратно, эта коробка тяжелая. Чокола хотела прям зашипеть на них. Первое? Я писать хочу. <связь> И призраку приспичило. Майка! Как речка? Дым, беседа. Я вам сейчас этого дядю покажу. Вот он, вот он! Этот коварный тип. Был бы у меня такой кот. А может и не женился бы никогда. Но стоит только обратить внимание, всегда вялый танако, да? Заходим в угол переводчик и что видим? Понятно. И дети растут геми. Не мудрено после такой промывки разума. Пропускают. Просто закрывая глаза, <музыка> дед,